Всем здравствуйте! На ночной рыбалке мы за трофейной рыбой. Блин, хотел быстро время сказать, сколько время. Сейчас я покажу тебе. 18.55. Ага. 14 ноября воскресенье. Будем пробовать. Ну-ка давай, Сергей, сразу. Пускай раз у тебя тут уже закормлено. Что за каша? А, этот... Какие-то мясом даже, смотри, да, а, какое-то легкое, нелегкое. Мелко рублено или на мясорубке, или на терке. Что клюет, нет? Это да пока не знаю. Должны быть здоровые. Удочка у него тоже хитрая, как у меня. Только почти не ловлена, наверное. Ну, у меня вот тут вот уже нач начала прокручиваться. А -а -а. Туда-сюда одета. Пока краска была, видимо, это плотно. Все как ободралась, так нифига. Ну что, нет рыбы, что ли? Что-то нет рыбы. Ты как до дна-то дошел? Да, какая он. глубина? А вот он. катушка какая-то модная тоже. Ну, я не знаю, Сергей. Ладно, пойду тогда тоже пробовать искать. Что тут у него? О чем мне? А, отключен. Удочек, удочек, у него аккумулятор, да? Да. Ничего, никаких точек. Так не интересно, так не интересно, сейчас я буду свою удочку доставать, у него просто нет такой прикормки как у меня, хитрая шкурка, хитрая шкурка, вот она хитрая шкурка, сейчас я буду пробовать ловить, потом расскажу. Пытаюсь, пытаюсь поймать, в общем, поклевочки две было. Наверное, огромный просто ротан, аккуратный такой. Ну что, в общем, ребята, одна, одна пойманная рыба у Сергея. У меня так только всего одна поклевочка была и все. Ушли мы сейчас, время уже 2015. Ушли на плесы, на которых я до этого ловил. Был вчера на ней Александр еще три дяденьки каких-то которые сказали что-то они тут рыбу воят а не я Ну это как бы уж ладно усвоил а, снега метель дует ветер усилился поземка следы все задуло нифига не видно где лунки были вот я только прошел буквально 5 минут назад вот у меня уже наполовину следы задуты. Сейчас постараюсь еще противоположного берега там найти свои лунки. И будем пробовать ловить. Сергей уже, наверное, наловил. Поймал. Уже поймал? Mm -hmm. вот. Здорово. Понятно, ну я короче там натыкал, который ага. нашел, три точно вроде угадал, где было прикормлено с первого дня у нас, а это и все. Так, пристыло, шкурка моя, ну попробуем тогда сейчас сразу рыбьеху поймать не надо Я думал, это... тут глубина глубже Сейчас должен я поймать тогда тут здорового, раз тут клюет. Сейчас пойду искать лунку, где у меня обрыв лески был. Сейчас у меня поклевочка не знаю получится что заснять или нет камеру в руке держу потому что голова занята фонариком поклевка у дна было ну, в районе дна где-то там где-то там снизу Ротанчик. Грамм на сто, наверное. Уже что-то хоть, это хорошо. Ладно, пробуем ловить дальше. Может быть, получится и трофей поймать. Вторая поклевка. Вот такой ротан. Сейчас я дойду до трофейных так. так, прятать его надо сразу прятать Вот уже больше прогресс, да? Уже прогресс Так, время, время, время, время 20-40 20-40 Может обед у них? Или ужин? Поем дальше.